Значит, показываю, как создать болванку руки. Создаем новый проект и создаем плоскость. На нее мы будем проецировать наше изображение руки, которое вы можете легко найти в интернете. Тактично разворачиваем ее. Растягиваем настолько, насколько это нам нужно для того, чтобы правильно ложить изображение. Использовать я буду изображение своей руки. Для этого создадим куб и просто пододвинем ее в проекцию. Ставим его в самое широкое место нашей руки, это и будет ладонь. Переходим в следующий режим справа и начинаем, собственно, делать нашу ладонь, просто растягивая по форме нашей руки наш куб. Перепутал видосы, ну и ладно, хуй с ним. Переходим в режим плоскостей и выбираем самую верхнюю для того, чтобы отделить наш пальчик. Теперь, чтобы выделить его отсюда, нажимаем на вот эту иконочку и, собственно, просто выдвигаем его оттуда. Проделываем то же самое с другими пальцами. Ну и, в конце концов, мы получим неплохую такую болваночку для будущей руки. Также не забывайте регулярно сохранять ваш проект, потому что программа жутко логучая и богучая. Переходим в режим редактирования костей и выстраиваем собственно скинет от нашей руки. Для того, чтобы вернуться к другой кости, просто нажмите на нее. В конце концов мы получаем вот этот почти шедевр, можете не благодарить. Всем спасибо за просмотр, пойду проходу еще на три недели.